Привет, посетители психушки! Добро пожаловать на очередное видео! Есть ли у вас влюбленность или чувство кому-то? Как определить, что вы чувствуете? Это любовь или увлечение? Со временем, простая авария может перерасти в новую территорию, что-то среднее между крушением, но еще не любовью. Так в чем же разница между любовью и влюбленностью? Давайте выясним: во-первых, сколько времени потребовалось у вас возникли чувства. Как правило, влюбленность начинается и заканчивается быстро. На начальной стадии вы проходите через период идеализации, когда ваша влюбленность кажется идеальной. Когда вы влюбляетесь в кого-то, ваш мозг выделяет допамин и норадреналин – два нейрохимических вещества, предназначенные для создания связей. Эти два химических вещества ответственны за потные ладони, учащенное сердцебиение и головокружительное чувство, которое вы испытываете, когда ваш избранник пишет вам ответное сообщение. Однако этот период длится недолго. Поэтому, если эти чувства созревают через некоторое время, тогда есть шанс, что это может перерасти в любовь. Во-вторых, идеализируете ли вы человека? Еще один способ отличить между влюбленностью и любовью – это спросить себя, идеализируете ли вы этого человека или нет. Идеализация потенциального партнера – не редкость на начальных этапах. Но когда вы влюбляетесь в кого-то, вы смотрите дальше этих качеств, и вы больше не думаете «в» в терминах «идеального» или «безупречного». Вы учитесь любить и ценить своего партнера таким, какой он есть, включая его недостатки. В-третьих, является ли ваше влечение только физическим? Ваши чувства к ним возникли исключительно на основе их внешности или на том, как они ведут себя с окружающими. Эти отношения будут в основном физическими, поскольку вы оба почти не знаете друг друга. Вы можете обнаружить, что суетитесь над своей внешностью. Однако, когда вы влюблены, вы чувствуете себя комфортно в своей коже, потому что ваш партнер знает и принимает вас. В-четвертых, меняется ли ваши чувства? Становятся ли ваше чувство сильнее и слабее с течением времени? Когда вы влюблены в кого-то, ваши чувства к нему не исчезают, они растут. Пятое, ваши отношения основаны на влечении или на дружбе? Поскольку влюбленность коренится в физической внешности, отношения могут быть сосредоточиться на влечении или желании. У вас могут быть совершенно разные характеры, ценности или вкусы, но вас на вас друг к другу. Хотя влечение является необходимо для того, чтобы влюбиться, это не тот фундамент, на котором для создания прочных отношений. Что создает прочные отношения, это общие ценности, цели и интересы. Чтобы влюбиться в кого-то, нужно время. А вы относитесь к какому-нибудь из этих признаков? Наряду со всем, что мы упомянули, самый важный показатель между влюбленностью в человека и влюбленностью ⁇ это время. Хотя вы все еще будете чувствовать бабочек на начальных этапах ваших отношений, влюбленность может созреть и расцвести в настоящую любовь с течением времени. Понравилось ли вам это видео? Не стесняйтесь поделиться некоторыми из ваших влюбленностей до да настоящей любви в комментариях ниже. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажмите на уведомления для получения новых материалов. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.